Ну, заодно вот еще короткометражка новая вышла. Ну я смотрел, в принципе, тоже. Это банда мясников. но денег нету помощь, <помощь, <помощь найдена Сразу косу вскрыл. Да, в игре бы видели их уже как изуродованные версии. Еще как там в архивах было написано, что сейчас было сделано изуродованные версии, как потом уже как-бы нормальные. Ты уже до, до, до палки уже дотер метлу. Но Борис, как всегда, все, все на ходу жрет. <свист> <свист> <свист> ну, прикольно. Вообще, в общем, каждой тут указали еще год, типа, якобы в котором он был нарисован, какой год они выходили-то. Вот я к чему-то вот, чему вот подытожил в итоге. Та же самый первый краткометраж, который был в, третьи... в В трейлере третьей главы, вот как -то. была короткометражка, вот, и там в конце был появился какой-то черный силуэт. Там так и не объясни, кто это был. Серьезно, Да, вот это вот. вот этот силуэт в конце, вот. Чейл непонятно. Нам в игре так и не объяснили.